Друзья, привет! В очередной раз хочу поднять тему того, как брать в работу собственников, особенно если мы говорим о собственниках, хорошими объектами недвижимости, а не с неликвидом, с дорогими объектами недвижимости, особенно для тех, кто а, хочет продавать коммерцию дорогую и зарабатывать хорошие комиссионные, да, и хочет работать в первую очередь на эксклюзиве. Вот я сегодня слушала девушку, и она... Я ее приглашу в прямой эфир, вот, и она говорит, я ищу риэлтора уже с огнем, говорит. Я готова не просто платить, я готова очень хорошо платить, но проблема состоит в том, что... Она говорит, с одной стороны, я уже в эксклюзивы не верю, по той причине, что большинство людей, которым я обращалась за помощью, не смогли сдержать обещания ни по времени, ни по стоимости. Когда начинается разговор при общении с того, что... Uh, ну, типа, мы сейчас отрекламируем или снимем видео, мне нужно 60 тысяч для того, чтобы снять видео, упаковать uh, ваш объект, бла-бла, но при этом я не даю никаких гарантий. Uh, абсолютно в каждом случае сразу начинали предлагать снизить цену, абсолютно. Она При том, при всем, что она говорит, у меня цена, даже если она чуть-чуть не в рынке, но минус 4 миллиона, ну, его, эту кварти квартиру или это помещение заберут все, абсолютно. Я вот когда это слушаю, мне так стыдно за сферу в этот момент. Я понимаю, что люди не понимают очень... Я ее настолько хорошо понимаю, как собственника, потому что она говорит, блин, они воруют деньги из моего кармана. Но с другой стороны... Я как собственник нескольких бизнесов не могу себе позволить заниматься продажей недвижки сама. Ну то есть если мне надо срочно, я готова заплатить риэлтору хоть 5%, но мне нужен риэлтор, который сделает работу. Когда начинается среди всех 10-15 риэлторов красивые бега, это в любом случае бьет по мне, потому что они начинают между собой воевать, какие-то претензии и опять забирают мое внимание, объект не продан. И что в итоге единственное, что меня волнует, она говорит, я так с тобой согласна, когда я, я, я, я наткнулась на твое видео в интернете, где ты говоришь собственнику плевать, как вы будете рекламировать эту квартиру, как вы ее будете упаковывать, или как вы будете этот, это помещение предлагать, или сколько вы будете там размещать баннеров, или что вы там упакуете это на сайте, мне нужен клиент с деньгами. Я вижу один момент интересный, что риэлтор в большинстве случаев настолько закостенелый в своей работе, что когда речь идет о том, для кого это выгодно, человек думает только исключительно о своей выгоде, и все. Он думает о том, чтобы ему заработать деньги быстрее. И именно этим желанием продиктовано следующие действия. Тупо прожать по цене. Давайте сделаем дешевле. Или когда разговор начинается, но «Ну я же не бог, я же не могу тебе обещать эту цену. Или я могу тебе а, пообещать только вот по вот этой цене. Или давай еще сбросим. Или, или куча аргументов, когда человек говорит, рынок стоит, бла-бла, бла-бла, и чтобы нам продать, нам нужно сделать что-то еще. Смотрите, когда мы обращаемся к любому специалисту, нам хочется, чтобы нам дали быстрое Правильное решение. То есть перед человеком, который продает свою недвижимость, будь то собственник или застройщик, стоит одна задача, очень простая, которую многие риэлторы тупо не понимают. Обидитесь вы сейчас, не обидитесь, но посмотрите на это. Человек хочет получить выгоду. Выгода это какая-то выгода в деньгах. То есть он хочет получить прибыль. Вот и все. То есть продавая свою недвижимость так же, как человек, который производит, я не знаю, туалетную бумагу, который производит там, я не знаю, какие-то газовые котлы, он хочет получать за то, что он имеет прибыль в деньгах, и он ее измеряет каким-то образом. Когда начинаются вот эти разговоры, это дорого, или это дешево, или это дороже рынка? Просто я сегодня сказала, говорю, есть риэлторы, которые продают дороже, чем хочет собственник. Таких мало, но они существуют. Просто они находят людей, которые не пытаются купить самое дешевое, или пытаются сэкономить. Я такой человек, я покупаю то, что мне срочно нужно, если это более или менее совпадает с моим мироощущением. А вопрос цены – это вопрос тупо согласия между двумя людьми. Вот есть у нас с вами степлер, Да. Вот с кем-то я буду разговаривать, кто скажет, слушайте, я его и за 5 рублей не куплю, мне нужен за рубль, да? А есть человек, который скажет, слушай, ну я зарабатываю там, я не знаю, сотни э, миллионов рублей, я могу купить у тебя этот степлер за 1000. Для меня 1000 это все равно, что, ну вот, что-то вот, типа, на чай оставить, да? Или 5000, для меня что-то на чай оставить. Это пример того, насколько вопрос цены относителен. Например, есть номер за 100 долларов, да, а есть номер за 500 долларов. Человек, который зарабатывает 1000 долларов в месяц, скажет, что номер за 500 долларов просто нереально дорогой. Человек, который зарабатывает миллион долларов в месяц, скажет, что номер за 500 долларов нормальный номер. Ну, то есть это действительно дешево, можно снять на несколько месяцев, и жить спокойно, и даже не париться. То есть вопрос относительный, вопрос согласия между двумя людьми. То есть если и продавец, и покупатель согласны с тем, что этот степлер может стоить 1000 рублей, то этот степлер может стоить 1000 рублей. Если к нам приходит другой покупатель, который говорит, этот степлер стоит рубль, и вы ему говорите, нет, он стоит тысячу рублей, он говорит, нет, он будет стоить рубль. Когда я говорю все время, что, друзья, надо привлекать платежеспособных клиентов и платежеспособной аудитории, это единственное, что дает возможность продавать объекты за ту стоимость, которую хотят получить собственники. Вы можете сейчас 300 раз сказать, что они неадекватные, что они бла-бла, и что цены завышенные, и что вот вы в теории так рассказываете, а вы пойдете попробуйте продайте это на самом деле по той цене, по которой а, они пытаются это продать, с учетом того, что все на рынке дешевле. А давайте попробуем маленький эксперимент провести. Очень легко доказать, что эта политика абсолютно неправильная, пытаться прожать собственника по цене, когда этим собственником становитесь вы. Когда вы имеете одну единственную недвижимость, например, гараж, это фактически ваш весь сэкономленный, точнее, собранный капитал. да, Вот это вот все деньги, которыми вы на самом деле обладаете, потому что это то, что вы можете реализовать на черный день. Приходит такой же риэлтор, как вы, и говорит, что это не стоит 500 тысяч рублей, это стоит 300 тысяч рублей. При условии, что это единственные ваши деньги, которые вы можете привести в реальные деньги, да, в бумажке, вам очень не хочется терять. 200 тысяч рублей – это очень большая часть от того дохода, который вы имеете. ну Точнее, от того дохода, который вы могли бы иметь. Потому что продажа чего-либо – это способ добыть деньги. И вы хотите добыть за то, что у вас имеется как можно больше денег. И, возможно, вам этот гараж дорог, как память о дедушке или о бабушке. И вы его лично оцениваете даже не в 500, а в 700 тысяч рублей. И риэлтор вам говорит, вы знаете, вы с ума сошли, это не может стоить столько. А вы понимаете, что наличие этого гаража равно... ваш, То есть 700 тысяч рублей – это та сумма, которую вам бы хотелось иметь больше, чем оставить этот гараж очень родной сердцу. Понимаете? И еще интересный момент. Когда мы говорим с вами о том, что все нищие покупатели просто поголовно у них нет денег, они все прожимают по цене. Это вопрос продажи. Умеете ли вы продавать? И вопрос качества клиентов. Если вы... Собирайте клиентов на досках объявлений, на баннерах и э, на расклейке. Друзья, не удивляйтесь, почему у вас нищие клиенты, потому что только эконом-сегмент пользуется этими ресурсами в большинстве случаев. Есть другие ресурсы, где можно найти платежеспособных клиентов, их там дофига, потому что они, они на самом деле ну, совершают вот этот денежный оборот в недвижимости большой, потому что у них есть на это деньги. Это первый момент. А второй момент, даже если вы 25 лет в недвижимости, но ну, вы не понимаете, как продать за ту цену, которую реально выставляет собственники. вы, в принципе, понимаете, что да, это адекватно просить эти деньги. Да, на Авито есть куча таких же объектов дешевле. Но я понимаю собственника, потому что если я был на его месте, я бы тоже хотел получить за это достойные деньги, потому что это, ну, действительно так стоит. Почему? То есть вы поймите, что фактически это воровство чистой воды, если посмотреть, то есть когда один риэлтор опускает рынок, следующий риэлтор опускает рынок, третий риэлтор опускает рынок, то мы берем и просто забираем деньги из кармана людей, потому что фактически стоимость этого объекта, например, равна миллиону рублей. Но из-за рынка мы продаем его за 700, то есть человек потерял 300 тысяч рублей на работе с риэлтором. Выгодно ли это для него? Будут ли риэлторов любить? Нужны ли такие посредники в этом рынке? Я думаю, что нет. И если, как бы вам сейчас не казалось с одной, видите, как относительно, то есть как только ты становишься на сторону не риэлтора, а собственника, ты думаешь, да, если это меня коснется, тогда это меня коснется. Вы знаете, это может быть жестко, но если провести параллель с людьми, которые продают наркотики, но сами не употребляют, они говорят, ну, меня же это не касается, это же не мои дети покупают. Ну, ну, У них своя голова на плечах, они должны думать, ну вот, я же не употребляю, у меня же нормальные дети У меня у самой, или у меня еще пока нет детей, поэтому я не догоняю, что это большая проблема Но как только человек приходит домой и понимает, что его ребенок курит травку, он начинает быть злым абсолютно на всех Людей, которые как-то где-то распространяют, продают или рассказывают о том, что существуют наркотики. Понимаете, как интересно? Вот на этом примере многие скажут, это две большие разницы. Никакой разницы нет. Это отношение, в принципе. Вот вопрос ответственности. Ты живешь по принципу моя хата с краю» и строишь свою деятельность так, и тогда весь рынок умирает. Посмотрите, в каком состоянии риэлторская деятельность сегодня в нашей стране. Это черный бизнес. Это нестабильный заработок в большинстве случаев, это огромное количество проблем, это бешеная текучка в агентствах недвижимости. И все это потому, что происходит криминальный обмен. То есть мы, большинство риэлторов предоставляет услуги, которые на самом деле не, не то, что на 100% не выполняют пожелания заказчика, то есть продавца недвижимости, они, ну, то есть еще и забирают деньги из кармана, либо продают не в срок, еще не в срок и дешевле. И любые методики, которые а, говорят об этом, говорят, что это правильно и это единственный способ и так действуют в современных государствах, да, это полное вранье. Потому что тот человек, который об этом рассказывает, когда его квартиру будут прожимать по цене, если бы он теоретически оказался в, этих, в этой ситуации, ему это очень сильно не понравится. И это понимают все. И что самое интересное, сам этот человек, который, например, является таким риэлтором и считает, что это правильно, он же не обратится за помощью к риэлтору, он будет пытаться продать сам. Почему? Потому что он хочет сэкономить на выплатах, да, и потому что он хочет продать квартиру или объект или помещение или что-либо еще за те деньги, за которые он хочет. То есть он хочет получить прибыль в деньгах, ту, которую он запланирован, и он будет пытаться это делать, понимаете? Поэтому я думаю, что это очевидно должно быть для каждого. Но когда весь рынок работает иначе, это действительно не очевидно для большинства. Я вас приглашаю на наши вебинары которые проводятся еженедельно, ближайшая регистрация внизу в шапке профиля, обязательно заходите, потому что мы показываем, где взять людей, которые готовы покупать за нормальные, адекватные деньги, как не прожимая собственников, брать их на эксклюзив, каким образом продавать на самом деле так, что тебе не придется привлекать клиента или добиваться того, чтобы скорость принятия решения о покупке была быстрая только за счет скидки, и как на самом деле быть выгодным для обоих сторон, чтобы тебя любили как агента по недвижимости, чтобы твой труд ценили и чтобы профессия риэлтор звучала гордо, друзья. Поэтому welcome.